Ты ты Россия, мать российская земля Про честь тебя моя Россия, честь и славушка легла Про тебя моя Россия, честь и славушка легла Честь и славушка верла, да прокладала казака А Владов казак, через законы, приступил тебе по Зависть я был, а француз его не знал, да за кучу посчитал. За... Россия, ты Россия, мать Российская земля